Внесены изменения в закон о рынке ценных бумаг. Соответствующий закон, подписал президент, документ принят с целью совершенствования законодательства страны о рынке ценных бумаг и реализации норм уголовно-процессуального кодекса. Дополнения определяют порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов их конвертации, обмену или иных действий с ними. Согласно принятому закону, при наложении ареста на ценные бумаги их конвертация, обмен, погашение и иные действия с ними приостанавливаются до отмены решения о наложении ареста. В случае, если при наложении ареста на ценные бумаги подозреваемым, обвиняемым окажется собственник ценник бумаг, выплата доходов собственнику приостанавливается до отмены решения о наложении ареста. На территории свободной экономической зоны Бишкек начал свою работу завод по производству бытовых радиаторов для отопления. Как сообщает директор агентства по продвижению защиты инвестиций Шумкарбек Адильбек Улу, в его строительство было инвестировано 40 миллионов долларов США, а переговоры по его запуску велись три года. Для строительства данного завода переговоры с китайским инвестором были начаты в апреле 2016 года. Согласие было получено в октябре, тогда же начались строительные работы. Здесь будут созданы 500 рабочих мест. Это первое предприятие в Кыргызстане, которое будет выпускать тепловые батареи для использования в быту, отметил Шумкарбек Адельбек Улу. Сегодня состоялась двусторонняя встреча министра внутренних дел Кашгара Джуншалиева с членом Госсовета, министром общественной безопасности Китая Джао Кэджи. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. Отмечена необходимость продолжения его развития и расширения. Стороны отметили взаимную интеграцию в отношениях двух государств и огромный интерес к совместному сотрудничеству во всех направлениях в рамках недавней встречи глав Кыргызстана и КНР в рамках участия во втором форуме «Один пояс, один путь». Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего усилий партнерства в целях укрепления безопасности и стабильности в обеих странах. По завершению состоялась церемония подписания двух проектов протоколов об усилении сотрудничества по обеспечению безопасности газопровода Кыргыз-Китай между правоохранителями и ведомствами двух стран и о намерениях предоставления материальной технической помощи МВД Кыргызстана на безвозмездной основе. Так планируется предоставление которая несомненно окажет немаловажную роль в повышении уровня службы ОВД страны по обеспечению общественной безопасности, в том числе в период проведения саммита глав государств ШОС.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 Завладели более чем 12 тысячами сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в АИС и РПП. Были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 28 и 30 лет. Задержанные во дворены ВВС Токмока в последующем судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в сезон номер один Бишкека. Досудебное производство продолжается.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 В Кыргызстане пройдет конкурс «Город дружественный детям и молодежи». Решение уже подписал премьер-министр, оно принято в целях стимулирования деятельности городов-точек роста по созданию благоприятных условий для детей и молодежи в рамках указа президента об объявлении 2019 годам развития регионов и цифровизации страны. Конкурс будет проводиться среди городов-точек роста, включенных в концепцию региональной политики республики на период до 2020 года. Речь идет о таких городах, как Балыкчи, Батки, Кен, Бишкек, Джалалабад, Исфана, Кадамджай, Карабалта, Каракол, Каракуль, Карасу, Кербен и ряд других городов. При этом участие в конкурсе Добровольный призовой фонд составляет 6 миллионов сомов. Трем городам из десяти, набравшим наивысшие баллы по комплексной оценке, будут присуждены призовые места. Город, занявший в конкурсе первое место, получит в качестве денежного приза 3 миллиона сомов. Города, занявшие второе и третье место, получат 2 миллиона и 1 миллион сом, соответственно. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей. Ровно в 19.00. До встречи.